Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале «Как стать счастливым». Благодарю всех за внимание, за интерес к моему каналу. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. И я хочу продолжить рубрику о типах людей, с какими жизненными трудностями им приходится сталкиваться и как решить данную проблему. Итак, второй тип людей – это «Люди-спасатели». Для людей-спасателей любовь — это принести себя в жертву. То есть, чтобы меня любили, нужно принести себя в жертву для кого-то. И смотрите, что происходит, когда человек говорит, что любовь для меня — это жертва. Любовь — это когда я готов переступить через себя ради другого человека. Тут большая проблема в нарушении личных границ когда человек что-то отдает через «не хочу», что формируется? Вот здесь формируется такая дырочка. «Я отдал то, что не должен был отдавать, то, что не хотел». И на уровне чувств происходит. «Так, я отдал, значит, и ты мне должен вернуть, иначе у меня вот здесь пустота». Но у другого человека... Другое мнение. Он принял твое даяние как в дар, и у него нет понимания, что я должен тебе за это что-то отдать. То есть если ты мне это подарил, значит, это было искренне и щедро, и я тебе ничего не должен. И зачастую эти люди, которые из состояния жертвы, из состояния заслуживания любви, они что-то отдают, они в ответ ничего не получают. И такие люди говорят, не делай добра, не получишь зла. И когда человек так делает постоянно, я тебе даю, даю, даю, даю, он чувствует пустоту и начинает так сильно привязываться к человеку, он начинает его ревновать, он начинает ему предъявлять какие-то требования, скажем так, душить его душить его свободу, забирать его свободу. «Я тебе отдал, и ты мне должен». Человек может не думать так на уровне сознания, это все происходит на уровне чувств. В конечном итоге таких людей либо бросают, и они одиноки, и он находит в себе нового человека, да, у которого он заслуживает любовь и приносит себя в жертву. И в конце концов он может истощиться, Морально, духовно накапливает кучу обид, да, потому что я столько сделал для тебя, а мне взамен ничего. Он не понимает, что он сам принял решение, он не нес ответственность да, за то, что он что-то отдал человеку без желания даже осознания такого нет, да. Хотел ли я давать, просто его так научили. Ты должен и все. В лексике таких людей часто звучит: я должен, я обязан, это мой долг и так далее. В конечном итоге эти люди могут впасть в контрзависимость. Это на уровне чувств он понимает, что отношения не складываются, да, и в конце концов он вообще обрезает всякие близкие связи боится близости, потому что не понимает, за что люди с ним так поступают. И вот он либо в созависимых отношениях находится, либо глубоко одиноко, и несчастен. То есть такая форма проявления себя в мир не приносит счастья. Какое решение проблемы для таких людей? Это наконец-таки понять, где я хочу давать, а где я не хочу давать? И без сожаления, и без чувства вины отказывать людям. Научиться говорить нет. Как бы вы ни любили этого человека. Просто объяснить, я не могу, я не хочу, я сейчас не в ресурсе. Я не могу тебе этого дать. Но эти люди, как правило, они боятся потерять любовь человека. Поэтому не могут говорить «нет». Если и говорят «нет, я тебе не дам», они испытывают чувство вины. «Ну что, если я не даю, значит, я не люблю, что ли?» Но ну, я же люблю». И тут очень сильно нарушена иерархия ценностей. Ведь в норме человек в первую очередь на первое место должен ставить себя. Потому что никто не видит и не знает, каков у вас сегодня внутренний ресурс. Что вы можете дать, что вы не можете дать. Только вы сами охраняете свой храм души и сами решаете. Если вы что-то сделаете, это вас истощит или наполнит. Это понятно только вам. И никто не может принять за вас решение. Отдать что-то человеку Или не отдать И не стоит себя судить да, За то, что вы не смогли За то, что вы не дали У вас э, Самое главное Главный критерий Почему я не дал Потому что я понимаю, если я дам Я буду пустой Мне энергии Ресурсов самому не хватит Человек полноценный Гармоничный, он всегда отдает От избытка от внутреннего избытка. Поэтому в первую очередь человек заботится о себе. И когда он наполнен, наполнен своими ценностями, наполнен пониманием того, что я люблю вообще, что мне нужно от жизни, что я хочу делать, что я не хочу делать, тогда уже он может рулить своей жизнью как взрослый осознанный человек. Поэтому для таких спасателей заслуживателей любви, самое главное — научиться выстраивать личные границы, научиться делать для других людей только то, что хочется, не жертвуя собой, не из жертвы, а состояние изобильности, из состояния «да, у меня есть избыток, я тебе сегодня даю с радостью, даже если ты мне ничего не дашь взамен, меня это никак не не опустошит, не расстроит и не обидит. Это главный критерий: давать или нет. Это задать себе вопрос: а если мне ничего не вернут взамен, не опустошит ли это меня? Если не опустошит и я все равно испытаю от этого радость. Тогда вы даете из состояния изобилия. Во всех остальных случаях вы даете из состояния жертвы. И всегда будете ждать, когда же вам вернется. Это и, скорее всего, не дождетесь. И будете копить обиды на этот мир и разочарование. Вот таким образом. Если у вас есть такая проблема, если вы не понимаете, почему вы не умеете говорить нет, вам сложно выстроить свои личные границы и строить отношения с партнерами. Пишите в личные сообщения на консультации, с легкостью разберем. Спасибо всем за внимание и пока-пока.